И снова здравствуйте, Наталья. И снова здравствуйте. Вы только что прошли один сеанс РБ -терапии. Да. Правильно понимаю? Правильно. Первый сеанс. Делитесь впечатлениями. А, мне кажется, что я вот ни после какой, ни после каких процедур, ни после какого лечения. У меня как бы такого не было. Знаете, подъем, э, радостное ощущение, вот. спокойствие. Уверенность, неуверенность, ну спокойствие. И спокойствие в стабильности. Вот так вот. Значит, как-то вот, вот как-то как стержень в тебе стал. Вот появляется стержень. Ну, вокруг которого ты будешь работать. В какой вот. момент вы это ощутили? Вы знаете, в середине мне прям было аж, аж страшновато, когда мне стали там давай давай давай давай давать. А у меня сердце стучит может, ну, и сердце не выдержит, нет, а потом, и вот после этого, вот после вот этого момента, вот когда все, все это вот, уже я все получила, я уже, уже вот в конец под капельницей лежу, и вот вот тогда уже стало легче, как тебя поднимает что-то, вот так вот легче, легче, и пошло в блаженство, и успокоение, вот так вот прям по телу, прямо по телу. А уже после, совсем, после совсем, когда мне уже сняли капельницу, после этого, я смотрю, что-то со мной не так. Вот что-то со мной хорошее не так. А я слышу, у меня ноги горячие. Вот прям горячие ноги. Слышу, прям у меня кровь вот идет. И, и пульс четкий такой. Туф, вот как положила палец, и хороший такой пульс. У меня давно такого не было. А про минус что-то можете сказать? Да, да, могу. Вы знаете, она у меня стала большой и светлой. Вот большой вот большой и светлой прояснение вот, мыслей прояснение, получилось да да. вот, прям, вот мне прям, у меня такое ощущение что он вообще в вот увеличилась в два раза моя голова вот так не то что он там болит или там что-то вот она вот такая большая она вот, ну вот хорошая моя умная голова какие-то мысли удалось поймать может я, быть я ничего ни о чем не думала. Просто, только, радость. просто радость да. это радостью можно назвать вову да? абсолютно Абсолютно. Ну, отлично. А как прямо сейчас вы себя чувствуете? Очень хорошо. Ну, в чем вот. это? Опишите. Вот. У меня хорошее настроение. У меня вообще ощущения прекрасные. Я очень рада, что я сюда попала. Я так стремилась сюда. Ну, очень стремилась. И я, я очень довольна, что я сюда попала. Очень. Я представляю, если это после первого раза, а что будет после того, как я уже буду отсюда уезжать, заключительный раз. И если сравнить вот то состояние, когда мы с вами беседовали, ну, наверное, три часа назад примерно. Может быть, да. И теперь. Какая разница? Ну, это как, как и другая жизнь вроде бы. Или вот тот отрезок как заканчивается, а новый начинается. Вот, вот такое ощущение, что вот то, как бы оно отдаляется от меня. Вот Что-то новое во мне. Вы довольны? Очень довольны. Очень довольны. Вы даже не представляете, насколько очень да, но ну, я вижу я очень рад очень, за вас. Очень довольна. хорошо я бы вот после вот ну, вот, вот это вот такого состояния конечно я бы хотела пожелать и своим и родным и вот знакомым. у меня много знакомых которые знают что я сюда поеду и они все ждут с каким результатом я туда я домой приеду. Вот. я приеду я им расскажу обязательно все это вот свои ощущения донесу вот свое вот состояние донесу. вот Как бы донести до них то, что им тоже это необходимо, как и мне. Потому что у них, в принципе, занятия тем же, чем и мы, занимаемся. Так что... Перед тем, как выйти отсюда, вот три часа назад, когда мы закончили нашу первую беседу, вы были слегка расстроены. Ну, ну, вот, так не поговорили слегка. немножко. Конечно, сильно. Вы были в расстроенных чувствах. Сейчас как вы смотрите на то, как в каком состоянии вы я, были? Ну, было такое состояние. Ну, было. Хотелось бы, чтобы таких состояний у меня было бы гораздо меньше, меньше и меньше. И потом не было совсем. Вот так. Угу. А то, что, ну, конечно, было. Что же я сделаю? Было. Ну, сейчас получилось отстраниться, да? Получилось, да. Получилось. Доброе утро, Наталья. Доброе утро. Как вы себя чувствуете сегодня? Хорошо чувствую. Бодро. С той поры, как вы прошли процедуру и у вас был восторг, я помню, Да. по ее поводу, что поменялось? Восторг немножко опустился, может быть привычка, ну, как бы привыкание организма к этому состоянию, но состояние несколько, ну но стабильно нормальное стало, как бы мысли не идут плохие в голову, После процедуры была такая эйфория, а сейчас просто такое нормальное рабочее состояние. Организм. Вы хорошо себя чувствуете? Хорошо и очень хорошо спала сегодня. Угу. Очень хорошо. Как голова? Голова хорошая. Ощущения в теле. Ничего не беспокоит? Нет. Нет, по крайней мере, еще не беспокоило. Вы говорили, что чувствовали, как по ногам пошла кровь, то есть задвигалась. Да, это да, ощущение продолжается? Да. Ноги не горячие, как были у меня сразу после процедуры, но постоянно теплые. Мне очень радует это состояние, очень. Вот поэтому постоянно теплые ноги. Хорошо. А. Как с аппетитом дела? У вас была проблема с желудком, реакция на нервный стресс. Да. И, возможно, это имело последствия. В, пищевари... в пищеварении ну, Может можно я про это про это ну, нормально я я чувствую как у меня работает желудок и работает поджелудочная вот как вот у меня вот прям вот эти вот соки и прям идут по а мне там по организму ходят вот как бы я раньше этого не ощущала просто даже когда я кушала я пила панкреатин что-нибудь и мне очень тяжело мне было плохо с пищеварением угу. сейчас прям я утром стою, я слышу, у меня организм работает, работает. Вы справляетесь без таблеток с едой сейчас, да? Да, да я сейчас не употребляю. Доброе утро, Наталья. Доброе утро. Позади три процедуры РБ. Сегодня вам предстоит завершающая процедура. Да. Что вы можете сказать на сегодняшний день? Как вы себя чувствуете? Рассказывайте. Хорошо я себя чувствую. И вот после процедуры третьей, вот воскресенье тогда было, после третьей процедуры, и буквально вот когда закончилась процедура, я вот осознанно, вот прямо осознанно я понимаю, что мне стало гораздо лучше, что я прям вот... Моя нервная система, вы знаете, как, как, на, вот как под нее подставили, как постамин какой-то. Вот, вот прям вот очень хорошо. прям вот, У меня вот, вот сверху, вот с головы до ног, мой организм понимает, что он чувствует себя хорошо. Вот не после первой, после первой была как-то эйфория, после второй как-то так, а вот после третьей вот, ну вот четко, вот так, вот четко так стал организм, вот ему хорошо. Вы знаете, это, это такое ощущение, мне кажется, что его нужно только испытать. Вот его не объяснить, но когда, вот когда человек не знал, не знал ничего, а потом чему-то научился, а потом научился уже так вот, знаете, профессионально научился. И вот у него такая вот уверенность в себе, что он может это сделать конкретно, хорошо и быстро. Ну, а все-таки, может, постарайтесь в чем выраженном вот это? Спокойствие. В спокойствии. В спокойствии и уверенности. Вот спокойствие и уверенность. Обычно как-то у меня по любому вопросу, вот какой-нибудь раз мысли какая-то в голову придет и, и паника какая-то. Ну, не могу сказать, что прям вот истерика какая-то, Ну вот паника внутренняя такая вот, что-то или я не успею, или я что-то не сделаю. или а что-то если, а что там другие подумают, или я, или я опоздаю, или вот, ну, вот, вот, вот такая вот внутренность, вот постоянно напряженная, внутренность напряженная. А это вот уверенность. Ну да почему я? Вот, вот так вот, я это так, а это я сделаю так. А вот это я, вот уверенность, понимаете, когда вот уверенность, это очень хорошо. Кому бы вы порекомендовали такую терапию? Своим знакомым всем. Ну вот, вот. что это за человек, что, что у него должно быть у нас состоянием? Мои все окружающие, вот все, ну, в основном все, я не беру родственников, не родственники, а вот мои все знакомые, они все занимаются тем же бизнесом, что и, и мы. И всех их, ну, так там, держат на, на коротком поводке, на нервной, на нервной такой веревочке. У всех с, с нервами не в порядке вообще конкретно. Тем, кто занимается вот бизнесом, это надо обязательно. Мне кажется, обязательно. Оно когда не переворачивает всю внутренность, а ставит все расставляет на свои места. Вот мне так кажется. Угу. Вот именно на свои места. Вот это хорошо. Когда вот в организме все как бы оно на месте, то это хорошо.